Всем привет, поселок Лесное, около променада, сегодня очень ветрено, пройдусь немножко, покажу вам какие здесь кафешки, сегодня людей здесь практически нет, потому что погода, видите, лужи, и ветер очень сильный, поселок Лесное, это первый поселок, когда вы въезжаете на косу, находится в 11 километрах примерно Вот Зеленоградска, несколько кафешек, а сейчас подойду к морю. очень сильный ветер, у меня микрофон в кармане и я думаю, наверное, все равно ветер будет задувать и будет слышно помехи внимание, тюлень тюлень выходит на берег животное может укусить даже вот такой вот тюленчик Волны такие приличные Не будем купаться, да? Нет, нет, нет Да нет, это... А то Болеть ну, не хочет Ну да и вообще, когда идти туда, там надо сражаться, на какой сражаться Ну конечно, такие волны нельзя купаться Ну может унесли Да, настоящий шторм просто. Кафешка на берегу моря. О, Прямо сдувает. И птицы, видите, на одном месте. кафешка классная. Я можно сидеть и любоваться морем. Приезжайте в поселок Лесное. Даже не верится, что там бушует море. А здесь такая тишина. Всем пока, подписывайтесь на канал Ставьте лайки, с вами был Александр Всем пока, подписывайтесь на канал Ставьте лайки С вами был Александр